Дорогие новички, Фаберлик дарит вам набор косметики для дома. В нем продукты-хиты, которые облегчат ваши домашние хлопоты. Стиральный порошок, кондиционер для белья и салфетки для удаления пятен. Влажные салфетки для удаления пятен предназначены для быстрого реагирования. С их помощью можно оперативно устранить свежие пятна с одежды, скатерти и других текстильных изделий, а также с поверхностей, которые сложно чистить. С мягкой мебели, обивки в автомобиле, сумок, тканевой обуви. Кстати, программа «Чудо техники» на НТВ с уверенностью назвала наши салфетки «Чудо изобретением. Концентрированный стиральный порошок «Дом Фаберлик» сохранит цвет и структуру ткани. Он эффективно устраняет пятна, полностью выполаскивается и предотвращает появление желтого и серого оттенков на вещах. И, конечно, незаменимое дополнение при каждой стирке – кондиционер для белья. Даже минимальная дозировка средства придаст необыкновенную мягкость вашим вещам, сохранит свежесть и приятный аромат надолго. Как получить эти три подарка? Очень просто. Первое условие. Вы должны быть зарегистрированным на проекте «Фаберлик онлайн». Дата вашей регистрации не важна, главное, чтобы у вас не было ранее оплаченных заказов, если это только не пробный заказ в прошлом каталоге. Второе, до 4 ноября платите заказы на сумму от 1499 рублей. В валютах других стран это 1575 сомов, если вы живете в Кыргызстане, 7499 тенге для жителей Казахстана, 449 лей для Молдовы и 45 рублей для Беларуси. Все эти суммы, кстати, указаны в ценах каталога, то есть для вас они будут ниже на 20 и третье условие. С 5 по 25 ноября получите вместе с очередным заказом по новому каталогу номер 16 набор «Дом Фаберлик» из трех продуктов совершенно бесплатно. Но и это еще не все. Продолжайте делать покупки каждый каталог и становитесь участником пошаговой стартовой программы. Получайте наборы хитов «Фаберлик» по фантастически низким ценам со скидкой до 90%. Международный интернет-проект «Фаберлик Онлайн» желает вам приятных и выгодных покупок.